Самый очаровательный голос российского блокчейна – Элина Сидоренко. Здравствуйте. Здравствуйте. Очень неожиданное представление. Первый такой простой вопрос. Про биткоины. У вас они есть? Нет. У меня их нет, у меня их никогда не было. У меня были токены. Для меня это интересная модели, но я ничуть не предрасположена против криптовалюты как таковой. Я просто не верю в свое скажем так, фатальную способность качественно инвестировать. Это моя собственная история. То есть, если вы хотите, чтобы завтра биткоин упал в цене, вы предложите мне их купить, и наверняка они завтра упадут в цене. Это моя собственная уверенность в моей невозможности получать деньги даром. Вот, Поэтому у меня, к сожалению или к счастью, криптовалюты нет. Вот на проходящем сегодня форуме G20 от термина криптовалюты Коллеги вообще отошли в стороночку и называют это криптоактивами. Мы еще по старой памяти продолжаем криптоактивы называть валютами или у нас какая-то ну, своя точка зрения, я имею в виду Россию? Мне очень нравится ваш подход. Вы сразу начинаете с правильного с G20, потому что по большому счету сейчас мы должны понимать, что нет отдельных государств, когда мы говорим о криптовалютах. И вот если брать новости буквально последнего времени, да, последних часов внесение законопроекта о криптовалютах в Государственную Думу Российской Федерации и повестка дня G20, я на первом место бы несомненно поставила G20, и вы совершенно правильно об этом говорите. Почему государство уходит от слова криптовалют? Потому что, давайте вспомним повестку и инициаторов G20, это были центральные банки государств большой двадцатки. Соответственно, если мы говорим о центральных банках, мы понимаем, что для них вопрос эмиссии — это не просто, скажем так, фанатическое совпадение условия эмиссия денежных купюр и эмиссия криптовалюты. Для них это действительно угроза финансовой безопасности государств. Нам блокчейн закинул прекрасную идею развития нашей финансовой системы, но, как мне представляется, все пошли изначально не по тому направлению. Потому что э, огромный массив действительно серьезнейшего использования э, криптоисторий, криптотокенов, ну, да, он заложен не в деньгах, он заложен в, э, в деривативах. И вот чем быстрее мы это поймем, чем быстрее мы поймем, что это своеобразный, это не угроза финансовой системы государств, это новый путь развития финансовой системы государства. То, что G20 сейчас намеренно отказывается понять криптовалют, мне кажется, это очень серьезный шаг. А если уже говорить уже по сути говорить об инсайте, да, о том, что было, происходило там, то на самом деле есть основания тревожиться и с другой стороны радоваться. Было два тренда. Один тренд был направлен на то, чтобы назвать криптовалюту угрозой финансовой безопасности государств. Из-за это выступали многие страны. А второй тренд заключался в том, чтобы объявить о том, что это новый финансовый актив, который ничем не угрожает, а напротив позволяют странам развиваться. И ни одна, ни вторая позиция полностью государственной поддержана не была. И это тоже, этот факт известен. Но в то же время государства сейчас отказались от самой попытки создать надгосударственное регулирование этой сферы. Это плохой симптом, с одной стороны, потому что это значит, что в ближайший год банки, мировые банки, да и вообще любые банки, для нас не откроются имеется в виду для крипто, крипторынков. С другой стороны, это может быть и хороший шаг, потому что отсутствие законодательства означает одновременно отсутствие какого-то хранительного компонента, который сейчас многих страшит. Потому что, по большому счету, на очень незрелую, слабую технологию, которая еще пока слаба, потому что ее кульминация настанет, мне кажется, лет через пять только, наложить запрет, это, по сути, ее убить. Сам факт того, что на уровне 20 крупнейших держав мира эта тема рассматривается, уже дает основанием полагать, что кажется, криптовалюте быть, криптоэкономике быть. Другое дело, будет ли это валюта или все-таки актив? Вот этот вопрос, который, я думаю, в ближайшее время должны решить именно экономисты и юристы, потому что технологии, свое слово уже сказали. У нас даже внутри страны нет сейчас какого-то единого понимания, как у классика, да, когда в друзьях согласия нет. Минтруд, Минсвязь, Центробанк, каждый развивает свою точку зрения. А с чем это связано? Почему не можем договориться? Потому что, мне кажется, все министерства и ведомства, Каждый со своей колокольни видит те угрозы, которые таятся себе и те преимущества, которые она с собой несет. И очень непонятна позиция Минфина, который хочет завести в Россию много денег, хочет привлечь инвесторов на территорию России, но страшится это делать. Поэтому предлагает меры, связанные с развитием песочниц, с развитием каких-то апробационных площадок, обмена и прочее. прочее И очень понятна позиция Центрального банка, для которого, по большому счету, вопрос о привлечении в Россию инвестиций, он стоит ну, не так остро, как для Минфина. И для них основная задача – это обеспечить стабильность той системы, которая уже есть, той монетарной политики, которую страна уже давно на себя взяла. И в тот момент, когда Центральный банк всеми, всеми своими действиями последних лет убеждает всех в том, что свободная финансовая система государства ⁇ это, конечно, хорошо, но лучше быть мега-регулятором да, этого вопроса, вдруг неожиданно ждать от послаблений в части криптовалюты как совершенно новой неизведанной сущности, ну, было бы, наверное, промечиво. Мне кажется, что в ближайшее время мы этого согласия не получим. Пока у нас на каком-то серьезном авторитетном уровне не будет поставлена конкретная задача, и эта задача должна быть реализована. Ну а куда же авторитетнее? Президент сказал разобраться. Разобраться? Не, не Президент может. сказал разобраться. Мы сейчас разбираемся. В споре, вы же любите классиков, в споре рождается истина. Мы должны понимать, что сейчас ни один законопроект не пройдет третье чтение, это тоже такая инсайдерская информация, если а, этот законопроект не сопровождается огромным пакетом потенциально подзаконных актов, которые будут обеспечивать его реализацию. Вот эту позицию в свое время Вячеслав Володин вел, и она, слава богу, сейчас очень хорошо реализуется относительно многих других проектов. Поэтому у нас законотворческая деятельность сейчас уже перестала быть мертворожденной. То есть проекты, которые выходят из-под пера Государственной Думы. А вот, вот как раз-таки тут я не склонна рассматривать возможность скорейшего принятия этого закона. Вот тут мы между вторым и третьим чтением реально можем упереться в ту тему, когда Министерство и ведомства вынуждены будут сесть за стол переговоров и определиться, а как ваша криптовалюта будет соотноситься с современной системой ну, того же самого аудита, как это будет соотноситься с современной системой обмена данными, с, как это будет соотноситься собственно, с защитой персональных данных, с защитой коммерческой информации, с э, транзакциями, с антиотмывочным законодательством. И огромное количество проблем возникнет этот законопроект вот если мы сейчас о нем говорим это по большому счету да просят меня за такое сравнение это кукла у которой есть тельце но голова ноги и руки либо оторваны либо еще просто не приделаны вот если они будут приделаны к третьему чтению прекрасно но я не склонна вот в вот, вот условиях -то такого вот знаете отсутствие консенсуса соглашения между основными ведомствами сейчас не склонно видеть ну, у меня уточняющий вопрос, а ваша роль в этом законе, она какова? Начнем с того, что инициаторами законопроекта может быть сейчас, согласно действующему законодательству, либо правительство Российской Федерации, либо другие там субъекты законодательной инициативы, в числе которых депутаты Государственной Думы. Этот законопроект направлен от имени депутатов. Даже Центральный банк сейчас лишен права законодательной инициативы. Они любой свой проект должны согласовать с Минфином и, и отдавать его на усмотрение правительства. Если аппарат правительство принимает решение его выдвинуть они имеют право это сделать ни одно ведомство сейчас не может само направить в госдуму законопроект а депутаты могут и вот здесь мне кажется было найдено правильное решение между минфином и цб не подставляться самим да, когда у вас вопрос не решенный ну нет согласия в датском королевстве а попытаться его внести от имени депутатов для того, чтобы там, в Думе, уже разобрались. Что же касается экспертного сообщества, то наша задача всегда постараться внести какое-то разумное начало в той или иной законотворческую деятельность, а потом мы всегда в любом случае остаемся в тени. Вот сейчас, как мы не запрашиваем информацию, у министерств нет четко на высшем уровне формулированной позиции, которую бы члены группы могли донести. И обсуждать в рамках этой группы. Поэтому еще раз, и это мне дополнительно дает повод думать, что в ближайшей перспективе, ну вряд ли мы так быстро придем к какому-то общему знаменателю. А если этот знаменатель будет найден, мне кажется, в ближайшее время потом он будет пересмотрен. Потому что это очень сырая история Да, абсолютно. И с чем связана такая спешка? Ну вот смотрите, короткое положение из нового закона. Да, там Все, что касается майнинга. Там, Если ты майнишь три месяца, ты промышленный майнер. Если ты майнишь два месяца и две недели, на неделю останавливаешься, то ты не промышленный майнер. Это как минимум лазейка. Это как минимум говорит о том, что... Ну, в большой спешке был сформулирован и направлен этот закон. С чем связана такая спешка? Знаете, это надо спросить, собственно, инициатора внесения этого законопроекта. Мне кажется, здесь идет, здесь вскрыто, наверное, внутри желания выполнить, эффективно выполнить поручение президента. Дело в том, что до июля месяца было поручение разработать законопроект, и сейчас Анатолий Геннадьевич Аксаков и его коллеги внесли его специально в конце марта для того, чтобы было достаточно времени, а ведь, по большому счету, мы можем сколько угодно долго рассматривать закон во всех чтениях, чтобы этот законопроект уже фактически до июля месяца уже качественно проработать. По сути, нас сейчас всех ставят в позицию низкого старта и пытаются взвести курок стартового пистолета, уже взвели вчера и выстрелили, для того, чтобы мы вот добежали до финишной дистанции в июле месяце уже с готовым законопроектом. Насколько это правильно? Мне кажется, абсолютно неправильно. Не, не, потому, что закон этот, не только потому, что этот законопроект ни, крайне несовершенен, сколько потому, что какое бы мы решение сейчас бы не приняли, какой бы закон не был принят, он априори будет ошибочным. Потому что, в отличие от всех других инструментов, с которыми мы до того встречались, мы сейчас столкнулись с тем явлением, которое в финансовой системе мира, наверное, пожалуй, никогда не существовало. Это абсолютно транснациональная история. Мы сейчас сталкиваемся с той ситуацией, что в мире единого понимания, единого такого хорошего, универсального определения регуляторики криптовалюты вообще нигде нет. Япония, которая за 2017 год научилась, по сути, плавать в бассейне и только в конце 2017-го налила туда воду, да, применительно криптовалютам, она сейчас закрыта для мира. И любые попытки сказать, что вот мы работаем в Японии, на самом деле их надо делить на 38, потому что фактически это невозможно сейчас делать. А Швейцария, которая долгое время позиционировалась через криптовалину как страна, которая свободна для криптоэкономики, вдруг неожиданно поняла, что 90% капитала, который туда приходит, криптокапитала, это грязный капитал. И страна, которая всегда отличалась а, очень очень, скажем так, консервативным подходом к банковским историям и всегда ассоциировалась у всех как страна железобетонная с точки зрения банковской безопасности, вдруг неожиданно открыла шлюзы и поняла, что она уже далеко не такая безопасная. Более того, она стала одной из самых опасных стран с точки зрения финансовых потоков, криптопотоков. Поэтому последние новости по Финме, это мегарегулятор Швейцарии, сейчас нам доказывают, что их попытка типизировать я не скажу даже классифицировать, что а типизировать токены ⁇ это попытка какую-то установить регуляторику. И если вы посмотрите на практику, то увидите, что сейчас в Швейцарии все компании, которые туда приходят, фактически не могут себя красиво упаковать, если за редким-редким исключением. Вот сейчас занимаюсь очень активно в Швейцарии, я для себя уже вижу. В каком направлении это может рассматриваться, в каком нет. И есть готовые решения, но эти решения, к сожалению, большинство людей недоступны. И когда они идут в Швейцарию, они понимают, что Швейцария оказывается хуже Российской Федерации. И я, например, лично для себя склонна как раз таки сейчас видеть возможность развития криптопроектов в Российской Федерации, в большей мере, чем на Западе. Потому что у нас есть, при правильном юридическом подходе, у нас есть потрясающие варианты, в рамках существующего, действующего законодательства, упаковать это на основе, той договорную основу, которая есть сейчас, И тогда токен условно будет рассматриваться нами как некое свидетельство заключения договора, как некий легитимационный знак. Юристы знают эту историю, который подтверждает наше право, как билет в автобусе. Он подтверждает наш, он не сам по себе билет, а это подтверждение сделки, покупки услуги, то есть оказание услуги, договору оказания услуг. Вот токен тот же самый билет, который свидетельствует, что между сторонами заключен тот или иной договор. И вот если мы будем с этих позиций сходить, у нас вообще великолепно все выстроится. Нам не нужны другие. Для нас проблема банки. Но эти банки – это проблема для всех стран без исключения, кроме Японии. Вот вам пример. Были лошади, перевозили людей, появились поезда. И отказались от лошадей только потому, что поезда стали быстрее. Нам что сейчас с билет на поезд посадить всех желающих? Вы знаете, что есть такое понятие ⁇ зооцид. Есть экоцид. Я как юрист-международник, как профессор МГИМО говорит, есть зооцид, есть геноцид, есть экоцид. Так вот, самый ужасный, самый массовый зооцид был в начале 20 века, когда было уничтожено миллионы голов лошадей. Сейчас мы об этом даже не думаем. А то, что миллионы голов лошадей фактически перестали существовать, потому что пришли поезда, на самом деле для, для нас сейчас тоже ставит вопрос. Готовы ли мы к тому, что сейчас, когда вводим новую технологию, мы уже будем убивать, возможно, не лошадей, да? а их уже и нет. Как а минимум мы будем, рабочие места. Мы будем убивать рабочие места. Мы готовы к этому условно, да, такому технологическому геноциду? А это, на самом деле, вопрос очень сложный. Вот сейчас мы по сути, изобрели новое слово. применительно на новое явление, как технологический геноцид. А это вопрос, потому что вы знаете, что Сбербанк, например, сейчас начал активную работу с кадрами, и они высвободили много, огромное количество юристов, которые занимались просто тем, что они перекладывали бумажки и заполняли их в них в нужные даты, ставили. Сейчас это делают машины. У них специально запущена программа искусственного интеллекта, это позволило высвободить около тысячи мест. Но это значит, что эти тысячу юристов, может, даже больше, вышли на улицу, и им завтра надо кормить свои семьи. Мы об этом не думаем. Мне кажется, все эти вопросы надо решать системно. Мы можем сегодня выставить на улицу огромное количество кадров, но должны понимать, что эти кадры должны найти себя. Потому что, опять же, как... Юрист, уже уголовник, могу совершенно открыто и ответственно заявить, а основной рассадник преступности, какая бы она ни была, насильственная, корыстная и так далее, в любой стране мира, это не маргинальность, это не алкоголь и уж тем более, там, не наклонности человека, это безработица. Ничего более, ни низкие зарплаты, не ни низкая доходность, исключительно безработица. То есть если мы сегодня выпустим этих людей, и через полгода мы получим маргиналов, в той или иной мере. А если эти люди будут сидеть без работы еще год, мы получим уже устойчивых маргиналов. И вот тут уже люди пойдут на кражи, на бытовые преступления и прочее. Посмотрите, США, которые уже давно запускают идею цифровизации и роботизации, например, сфер транспортных услуг, одним из ключевых направлений для себя рассматривают именно занятость тех людей, тех дальнобойщиков, которые будут освобождены от работы ввиду того, что появится новый сегмент. У нас эти вопросы вообще еще не тишины, не поставлены. Мы думаем, вот технология, технология, а не понимаем, что, открыв ящик Пандоры, мы получим кучу других социальных Ну, Он задач. уже открыт. Ну, может быть, вернее было бы, как бы приспосабливаться, простите за это слово, к современным реалиям, и жить внутри вот, новых предлагаемых обстоятельств. Давайте жить. Поэтому в этой связи мы сейчас и в рамках Центра цифровой экономики МГИМО и Веба и даже в коллаборациях запускаем очень много правильных проектов. Вот один из них – это проект цифрового государства. Теперь мы приглашаем, по сути, всех людей, которые видят для себя блокчейн сервисный, как приоритет да, этого направления, Приходите, показывайте свои проекты, покажите, как мы можем сегодня-завтра оптимизировать систему управления, создать новое какое-то новое цифровое пространство, которое завтра не принесет нам денег. Цифровизация сейчас денег не приносит. Она как интернет или Facebook 2000, 1998 года нам ничего не приносит, кроме очень ограниченных развлечений. Это сейчас Facebook уже приносит кому-то какие-то плоды, деньги, как и YouTube, и там, Instagram. А раньше этого не было. Вот сейчас мы имеем ту ситуацию, когда деньги это не приносит, но что он делает? Он оптимизирует наши расходы. Парадокс заключается в том, вот мы недавно проводили большое исследование в рамках Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве, где был вопрос о коррупциогенных сферах экономики. Я это исследование проводила, брала всю информацию. Знаете, каково было мое удивление, когда выяснилось, что самой коррупциогенной сферой экономики, российской современной, и не только российской, является IT-сфера. Все объясняется очень просто. Система откатов. Это самый главный коррупционный фактор в, в экономике. Но систему откатов только в России понимают, простите. А, вот да. В мире приезжаешь, рассказываешь об этом, там люди большие глаза открывают, но говорят, да да. то нет, это нет, мы такого не знаем. Да, это российская, несомненно, модель. Почему так происходит? Потому что IT-технология, она непонятна, ерночная цена. Поэтому ты можешь загупить, просить за выражение, за ту же самую платформу 1 миллион рублей, а может сказать 150. И нет никакого оценщика, который бы мог сказать, ребят, это стоит 500 тысяч рублей, и почему вы берете такие деньги. Мы можем колбасу так, э, у нас есть оценщик, у нас есть оценщик на сыр, у нас есть оценщик на сахар, на пшено и так далее, но у нас нет оценщика на эти технологии. И пока вот такая система будет, а она будет еще некоторое время, это создаст всегда какое-то коррупционное начало. Вот. Но если мы создаем новые вот говоря о проектах, если мы создаем новое цифровое, новое цифровое пространство, полностью цифровое пространство, мы показываем государству, что вот, посмотрите, есть создан некий прототип, вот он здесь активно себя реализует. Посмотрите, пожалуйста, на этот пример, и давайте подумаем, а может быть, стоит масштабировать, может быть, это стоит перенести на систему госуправления. Вот это первая задача. То есть мы идем не с шагами такими, а давайте сейчас широкими мазками, разрешенную на современное наше российское государство, да? а мы показываем, что это технологический прорыв, о котором сейчас говорит президент, он должен формироваться в рамках того или иного проекта, того или иного пилота, который очень активно, быстро вдруг нам покажет, боже, а есть другой вариант. Мы сейчас очень активно пытаемся форсировать идею создания единого, единого платежного инструмента для всех стран ЕС евразийского экономического пространства. А может быть, стран бикс? Что нам это даст? А, на самом деле мы решим огромное количество проблем, которые не может решить крипторубль априори. Что это за проблемы? Первое, мы сможем в той или иной мере отказаться от а, доллара. И это действительно поможет сделать. С другой стороны, у нас будет создана принципиально новая, ранее несуществующая идея клиринга. То есть, по сути, вот этих взаимозачетных историй. Третье, мы через эту систему сможем реализовать очень другую глобальную задачу, так называемую единого цифрового пространства. Создание P2P-платформ, P2P создание специальных сервисов, которые позволят это все делать, они мега сильно укрепляют отношения между государствами, они свяжут их просто родовыми пупками, да? пупками привяжут друг к другу, потому что это реальная... Штука, которая поможет нам всем в единой цифровой экономике развиваться. В-третьих, это поможет привлечь сюда огромное количество инвестиций. И инвестиций самого же населения этих стран. Но ну, и В-четвертых, это действительно классный, классный знаменатель, к которому мы можем привести ресурсы отдельных стран. И, наконец, в-пятых, для этого не требуется изменения внутрь государственного законодательства. Для этого достаточно наличие соглашений между государствами и определения каких-то таких алгоритмов обмена информацией на уровне банков, на уровне там, обменных площадок и прочее, прочее. Ведь по большому счету банки в этой части остаются на валюте, а всю историю внутри до того, как люди вышли конвертацию в банке, мы оставляем в этих новых единицах. И эти новые единицы, за счет того, что они будут все зацифрованы и каждый момент обнаружимы, идентифицируемы, с прослеживанием всей истории и возможности, так называемой, безоткатности, они делают этот рынок абсолютно прозрачным, транспарентным. И это очень правильно. Поэтому, может быть, в ближайшее время, и, возможно, вы услышите от глазева буквально, в ближайшей перспективе это предложение, возможно, сейчас и будет предложена классная модель именно цифровизации межгосударственных отношений. По, по крайней мере, на всех наших площадках обсуждаемых в ЕАС, в ЕЕК, это Евразийская экономическая комиссия, эта мысль звучит постоянно. Я долго думала, с чем можно сравнить и на, на основе чего строить анализ пришла к выводу что такое информация информация тоже материя но немножко другая а что хорошо ложится какая наука ложится под материю физика и вот тут следующая история вы знаете да самая всегда большая это седьмая волна в море а как мы можем определять для себя этот момент мы можем стоять и ждать этой седьмой волны когда волна седьмая одна перекроет седьмую волну другую только в том случае когда воды в море стало больше вот если чем волнение усилится. Волнение усилится, это информационный компонент. Но всегда, у нас будет всегда четкая пропорция. Ну да, мы можем усилить волнение, мы можем что-то пошурудить, и волна придет большая. Но через некоторое время эта тема устаканится. В чем мы можем быть абсолютно уверены? В том, что если останется тоже константа воды, а, при всех общих равных условиях, апплитуда седьмой волны будет всегда в той же самой точке. Если же количество воды увеличится, амплитуда седьмой волны отойдет выше, станет дальше. И та же самая история действует с биткоином криптовалютами. Чем больше пользователей криптовалюты, тем больше воды. И поэтому мы можем наблюдать первую волну небольшую, вторую, и вот этот рост, но ну, седьмая когда-то будет. И вот эта седьмая волна, чем больше людей здесь, она будет выше. Поэтому вот эта седьмая волна, которую мы видели в декабре 2017 года, которая составляла 20 тысяч долларов, это значит, что через некоторое время к нам придет эта седьмая волна, и поверьте мне, это будет уже не 20 тысяч долларов. Потому что количество людей, которые вложились в криптовалюту, уже стало больше. Соответственно, константа, количество воды увеличилась, и седьмая волна будет 25, 30 и так далее пока мы не начнем эту воду вычерпывать из этого моря. Как мы можем вычерпать? Завтра может сказать нам сказать, слушайте, ребята, ну это честно, несерьезно. Биткоин, что за история? Вот, э, вдруг об этом где-то объявят, и вдруг найдут какую-то новую альтернативу, и все вдруг неожиданно в одночасье от этой темы откажутся. Но это на самом деле столько но и столько фантазий, что, скорее всего, вода все-таки будет прибавляться, потому что ковшика для вычерпывания пока еще никто не создал. Вот, и непонятно, куда вычерпывать. Надо, можно вычерпать, но надо понимать, в какую сущность ты вычерпываешь. Что это будет дальше? Вот это пока сущности нет. Вот если она будет создана, да, тогда надо будет инвесторам насторожиться и сказать, ребят, да, слушайте, а есть же альтернатива, походу сюда сейчас водичка-то и уйдет, и седьмая волна уже не придет, такая, какая она была в прошлый раз. Но пока вот этого нет, люди могут совершенно спокойно в эту историю вкладываться и понимать, и ждать свою седьмую волну. Наверное, так. Это был прогноз того, что случится с курсом в ближайшем будущем. Не в ближайшем, мне кажется, в девятнадцатом. Большое вам спасибо, спасибо за этот разговор. Мы будем следить за всем, что происходит вокруг вас, в том числе. И надеюсь, что мы еще когда-нибудь встретимся и Ой, продолжим я этот только, разговор. Я только за. Спасибо вам большое.